Здравствуйте дорогие друзья, рада приветствовать снова вас на канале производителя Суперфудов Соль жизни и сегодня мы продолжаем наш разговор о питании футболистов. Но прежде не могу не заметить, что нынешний чемпионат мира 2018 преподносит болельщикам немало сюрпризов. Кому-то радость и восхищение, а кому-то досаду и разочарование. Вчера прошел поединок между сборными Аргентины и Хорватии, и если вы ставили на Хорватию, то поздравляю вас с блестящей победой вашей сборной. Хотя букмекеры все же отдавали предпочтение Аргентине, ведь это одна из самых титулованных мировых футбольных сборных. Аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира. И давайте продолжим наш разговор о сборной Аргентины, а точнее о ее капитане Лионеле Месси. Месси по праву считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучших игроков всех времен. Леонель Месси имеет массу заслуженных футбольных наград и признаний. Неоднократный обладатель золотых мечей и обладатель бриллиантового мяча, как лучший футболист мира по версии FIFA. Обладатель золотой буцы. В апреле 2017 Месси забил свой 500-й гол за Барселону и стал единственным игроком, в истории испанского футбола преодолевшим эту отметку за один клуб. И все это несмотря, а может быть вопреки всем тем ударам судьбы, которые пережил он в Юности. Что же касается питания Лионеля Месси, то по рекомендации диетолога его питание преобладают такие продукты, как цельные зерна, свежие фрукты, овощи, оливковое масло хорошего качества и достаточное количество воды. Из своего рациона Месси исключил соленую пищу и продукты, богатые содержанием сахара. Он старается не есть белый хлеб и ограничивает употребление мяса. Итак, завтра Ленеля Месси состоит из овощного супа с большим количеством приправ, куркумы, имбиря, порошка чили, кориандра и протеинового коктейля. В обед тот же самый овощной суп, рыба, овощи, печеный картофель и вода. Месси пьет. Примерно 7-8 стаканов воды в день. полдник – это каша, яичный белок и протеиновый коктейль. На ужин – овощной суп, курица, фасоль, горох, протеиновый коктейль и, конечно, фрукты. Любимое блюдо Лионеля Месси – мясо или курица по-неаполитански. Найти его можно почти в любом аргентинском ресторане. Кстати, если бы диетолог Месси познакомился с продукцией компании «Соль жизни», то наверняка заменил бы оливковое масло на масло диетическое кукурузное. Это нерафинированное масло первого холодного отжима из ядер зерна кукурузы. Оно содержит огромное количество полинасыщенных жирных кислот и витаминов. А в качестве особого компонента в нашем кукурузном масле «Соль жизни» используется экстракт березы, а также растительные экстракты прованских трав, лимона, чеснока, каенского перца. Масло «Соль жизни» можно использовать даже для приготовления детского питания. Поэтому с уверенностью могу сказать, что кукурузное масло компании «Соль жизни» намного лучше оливкового. Со всей линейкой продуктов компании «Соль жизни» Вы можете познакомиться на сайте, ссылочку на который Вы сможете найти в описании к видео. А если Вам было интересно, жмите лайк, подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик, а компания «Соль жизни» Желает вам здоровья и полной радости жизни.